И всем привет, дорогие друзья, с прошедшим uh, Новым годом вас, uh, это будет нарезка разных игр, что у меня накопилось, самые смешные моменты, погнали! Ебать классная музыка, сука! Час ночи, а я снимаю видео. Я ебнутый полностью. Блять, уй. Потише, пожалуйста. Вот, вот, ну все. Ой, какой грязный пол, еб. Ты где меня разбудь? Сука, заткнись нахуй. Сука, тут с моей комнатой, я поспать хотел. О, бля. Я не могу в скал забраться. Я чё, последний выживший тут. Блять Ой, Вы я прям в дырке стою Нахуй тут жить Выпустите меня отсюда Удаки. Я разбил стекло Опа А где музыка? Ой Блять, а чё баба? Ну ладно Где мой торт, блять, съебаная? Я хочу тортик а, кстати, вот это вот человечек, прям элементарный. Прям как мои работы, нахуй. Сука, я посмотрел на себя и убил точно такого же еблана. Ну ладно, давайте наверх. Ой-ой-ой, это же поверхность, еб твою мать. Так. Блять, выродок сатанинский. Напугал нахуй. А что с камерой, господи. Почему ее шатает так, как будто я, блядь, выпил, нахуй. Какой ебичный фонарик, еб твою мать. Пиздец, блядь. Сука, а вблизи я не должен видеть. Ну, тут справится моя гранатка. Один бабах, и нет проблем. Я за... Я застрял. Бля. Вытащите меня кто-нибудь. Рабушка, прошу тебя вытащи меня отсюда. Ну вот, пришли. -сити. Но я равно никому не покажу. Сука, это я кто сиськи не покажу, бля, блять, меня спиздили, спиздили, носи мою. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр, кто смотрел данный видеоролик. Он достаточно получился коротким, но вот так вот. Набралось контента очень мало, шуток было немного, да и шутки были не очень. Надеюсь, что в этом году у меня будет все гораздо лучше, чем в прошлом. Всем удачи и всем пока.